Итак, подводим итоги операции. Нашей группой был задержан Ильяс Абдин Абдул Факт Ибн Абу Бакр Ибн Халифан Бивак Ибн Алхусан Ибн Малик Ибн Джафар Абракадабра, ебан! Был задержан Ильяс Абдин Шалала Ибн Бугага Дин Хон Вильдо! Давайте по тексту! Какая разница, Ибн Гибн Дидибн! Гельяс Абдин Абу Фат, Ибн Абу Бакр, Ибн Халифан, Бавак Ибн Ал-Хусан, Ибн Малиб Ибн Джафар. Давай, готов. А нашей оперативной группой был задержан... Блядь. Был задержан Пидриллас, на фамилии. Сейчас. Был задержан Гельяс Абдиб Абу Фат, Ибн Абу Бакр, Ибн Халикан, Бавак Ибн Ал-Хусан, Ибн Малиб Ибн Джафар. Да, блядь! По прозвищу Шамс Алдин Ибн Джафар. Дин Дунжамаранга, Ибн, Ибн Ибн. Ибн твою мать, прозвище хуже имени! По прозвищу Шамс Алдин Ибн Джафар, Дин Дунжамаранга. Вместе со своим братом Данис Альмадин Абулфак Ибн Абу, Багар Ибн Эхобой в заднице. Был задержан. Блядь! никого не поймали обоим удалось уйти выключай бы нас